стали исследовать с конца XIX века. Много раз фотографировали, делали анализы полотна и оттиска, пытаясь проникнуть в тайну ее создания. Но самое последнее и самое поразительнейшее заключение принадлежит американским ученым, который гласит, оттиск на плащанице человеческими средствами и возможностями сделать нельзя. И потому тот, кто был завернут в нее, обладал силой ядерного синтеза. Аминь. Вот. По поводу, еще например, конкретное совершенно чудо. Туринской площади, слышали одну мой, да? О ней было известно с самого первого века. Это самая площадица самая ткань, в которой был завернут тело Христа, когда сняли его с креста. Она имеет э, величину 4,3 метра на 1,1 метра. Совершенно конкретная величина. Ткань длинная, самая дорогая, которая так была в бы Иудее в первом веке. Дороже ткани просто не было. Не было! И поэтому Иосиф он был очень богатый человек. Он жил в Иерусалиме, и у него были земли, вот когда от Иерусалима выезжаешь в сторону, сейчас скажу, Ирихон туда, а это вот туда, Ливии. Это идет в сторону Самарии. И вот эти земли, которые идут, там хорошая равнинная плоскость, там обычный горы, а там равнина, они все принадлежали Иосифу Римофейскому. Он был очень богатый человек в то время. И для любимого учителя он купил самую дорогую ткань, которую только можно купить на Востоке в то время. Потому что он очень его почитал и хотел, чтобы хоть погребальные пельны были бы достойны его учителя. Вот эта ткань, она была проанализирована. Причем с веки страны существуют самые разные. Еще в V веке царица Пульхирия принесла в Влахерну, в Константинополь, эту, так сказать, туристскую плащаницу. Вот. Потом она была... В 7 веке в Иерусалиме, в 12 веке опять в Константинополе, потом она потерялась. Ее нашли во Франции в 14 веке, вот. и в 16 веке герцог Савойский принес ее в город Турин, где она находится до сих пор. Только тогда она была в храме, теперь она хранится тоже как бы в храме, на определенном месте, специально под бронированным стеклом, никого не пускают, и там был... Ну, она там есть, и показывают раз в несколько лет, раз в семь лет, выносят, посмотреть, потом прячется. Опять же, можно посмотреть на расстояние, там все очень четко. Ну, в общем-то, они сами ее похитили, византийцы, понимаете, послушенцы. Теперь боятся, что у них кто-нибудь заберет. Поэтому такая вот специфическая охрана. Святынь когда-то вот таким образом похищены. Но это не главное. Главное то, что в 19 веке, в 1898 году в Париже фотограф, Секунда, Пиа сфотографировал плащаницу. Ну, просто сфотографировал и жду посмотреть, что получится. И когда он отпечатал, ну, посмотрел на оттиск, да, на, получается, негатив, а сама собой является как бы негатив, он увидел на пленке изображение удивительного лица, и он не понял вообще, как это и что это. И тогда он устроил выставку, и все заинтересовались, стали изучать. Изуч... В общем-то, изучения было достаточно много. Вот. В частности, профессор сравнительной анатомии Дележе и биолог Винсон, они, французы, да, они исследовали эту плащеницу и пришли к выводу, что она носит все отпечатки евангельских событий полностью, там на этой плащанице видно. Как Господь трижды падал под тяжестью креста. Почему? Потому что на правом плече остались ссадины с тупым предметом. И они зафиксированы на площади. Там зафиксировано, как били его кнутами. Причем зафиксировано то, что трое воинов били. Причем у них разные были кнуты. С одним хвостом. Плетка с двумя и с тремя хвостами, наконечки, которые были с металлическими специальными конструкциями, которые взрывали кожу, и она вздувалась от этих ударов. Понимаете, страшное избиение, просто человек пухал, когда били этими плетками. И если били сильно, мясо отславилось от костей. Ну, в общем-то, страшное, страшное садистское, понимаете, испытания, которое делали римские войны. Это все отмечено и абсолютно, ну, скажем так, доказано, понимаете, научным образом. Кроме всего прочего, было совершенно четко понятно, что именно гвозди бивались в каждую ногу, и в каждую руку. И что копьем были пробиты ребра с правой стороны спасителя. И что на голову был одет Тернова венец. Понимаете, в чем дело? Бишь, это делали разные исследователи. И эти, и потом дальнейшие исследователи, криминалисты. Вот, они доказали идентичность этой причины, что она абсолютно точно, сто процентов настоящая. Последние исследования, которые были после 2000 года проведены, провели наши профессора из Института криминалистики ФСБ. Это очень интересно, правда? Да. Значит, да, это серьезные такие, понимаете, которые с пристрастием к этой проблеме и исследовали все это соответствующие возможности, их Вот, в частности, директор Института криминалистики сам лично, ФСБ, да, доктор наук технических Фисенко и кандидат химических наук Тишкунов. Вот они провели полное фундаментальное исследование плащаницы и представили полный детальный отчет Путину и патриарху Алексею Второму, где доказывалось стопроцентно, что эта плащаница настоящая, что она абсолютно представляет собой то, что они и говорят, что она абсолютно несет достоверную информацию о всех событиях, которые описываются в Евангелии. Вы понимаете? На таком уровне даже. Была во времена Хрущева попытка, нет, времена уже Брежнева, попытка собрать ученых от коммунистов, они ездили тоже, исследовать плащаницу, хотели доказать, что он не настоящий. Они догадались, что он абсолютно настоящий, и все приняли таинство крещения, понимаете? Да. Ну вот, и известно то, что изображение спасителя там, ну как бы и спереди, и сзади. То бишь, было таким образом. Растилали площаницу, а мы летело от грязи, от крови, от пыли от всего что было но, потому что тащили это тело Господне, оно претерпело колоссальное просто колоссальное мучение он шел по грязным улицам сказать, и кровь и поты и все сказать, облепило тело и естественно и веточки и камушки и грязь были на нем поэтому для того чтобы похоронить тело спасителя, когда Иосиф, Иосиф Аримафейский не сняли тело Христа с креста, они мыли высокую сокомолой для того, чтобы ну, смыть вот ту пыль, грязью, кровь, которая была на теле. И положили его на эту чистую ткань головой в середину ткани, второй частью ткани накрыли и потом мотали пеленами. Так положено хранить по иудейскому обряду. И положили вокруг, то бишь Аримафейский отдал он себе их заготовил заранее гроб, они заранее все делали. В очень таком престижном месте, самый дорогой был давнем. Ну вот он Спаситель отдал свой гроб с радостью и туда положили тело Спасителя. Вот. Ну он, что мог-то он пожертвовать. Больше нечего было пожертвовать ему. Вот. Больше ничего и невозможно было. Вот. И вот там Господь в этом гробит и воскрес в этой пещерке. Так вот, и там плащаницу то эту и обрели с абсолютным точным изображением с переиззади спасителя, где видно каждую деталь, каждый нюанс, Понимаете, о чем дело. Вот. Причем интересно то, что в 1978 году, исследовав плащницу, иностранные ученые они использовали электронную аппаратуру для исследования. Сейчас американцы приезжали и прочее и ученых Западного мира, вот. они зафиксируют, что на глазах Спасителя есть изображение я, как бы вот на плащанице отобразились, монеты, которые клали на глаза усопшему. В частности, эта монета была большая, называлась Лептопилата. Понтепилат, прокуратор иудеи. Он настолько выслужился перед Кесарем, что тот ему дал высшую награду, которую ему можно было сделать. Он разрешил ему печатать местные монеты, мелкие, ну, конечно, крупные, сам Кесарь, безусловно, там, а мелкие монеты, на них можно было отпечатать, помните, Пилату свою личную физиономию, понимаете, чем дело? Ну, вот, что вот он великий, понимаете, его монеты свое изображение тоже есть. Иудеи ненавидели, вот, тем более они считали язычеством делать эти изображения, и они специально сделали ошибку, специально сделали ошибку для того, чтобы хоть чуть-чуть досадить. И в 29 девятом году, понимаете, да, за несколько лет до распятия Христа, на кресте, эти монеты были отпечатаны. Они были отпечатаны всего лишь один раз. Причем известна историческая следующая э, фактура. То, что, он сказал, если он действительно воскреснет, я перестану печатать монеты своим изображением. Он перестал печатать монеты своим изображением. Отказавшись от такой, в общем-то, самой престижной награды. Я думаю, это серьезный вопрос, понимаете, да? Кроме всего прочего, именно там, на площади отображена, как бы, как, ну, как полутень да, этой монеты, где есть орфографическая ошибка, которую специально сделали людей в монет, чтобы ценить пилату, понимаете? Они уникальны. У в мире все-таки монет пять. Больше их нет. Вот такие дела. Поэтому тоже доказательства очень реальные, конкретные совершенно. Площиница сама по себе как пятое Евангелие. Пятая Евангелие, потому что все, кто изучал ее, от коммунистов приехали, они все крестились. И эти ученые, которые с пристрастием подходили к изучению площади, они все крестились осознав, что то, что описано в Евангелии, абсолютно четко отображено в вещественном доказательстве, Изучали и физики, и химики, и криминалисты, понимаете, и анатомы, и, ну, в общем, самые-самые разные ученые. Вот. И люди, которые изучали, например, биохимию крови, там же кровь отпечаталась, напишите, ее тоже изучили.